Итак, сегодня мы работаем конкретно, вот как, с 6 тысяч рублей, с первого членского взноса, единоразового, который не повторяется, друзья, всего лишь один раз, и вы становитесь партнером Международного автоклуба. Что вы получаете с этим? Вы получаете как раз все те инструменты, о которых мы с вами говорим уже несколько дней. Это, конечно же, ваш бейк-офис, это готовый, абсолютно готовый бизнес, абсолютно готовая система в городах. Ну, есть, конечно, города, которые только-только начинаются. Я бы сказала, что я вас поздравляю. Города, в которых нет еще системы. Потому что вы на предстарте, и все в ваших руках, и, конечно же, вы будете а, стартовать и выходить на очень высокие доходы, если возьметесь в новых городах, организовывать подобную систему, как в Сочи, как в Краснодаре, как в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах. И, конечно же, да, в готовом бизнесе вы получаете еще и систему, которую либо организовываете, либо улучшаете, либо входите уже в готовую систему. Итак, так, 6 тысяч рублей. Вот такая карточка серебряная. И как выйти на доходы, которые позволят вам получать... Ну, для кого-то, скажем, хорошая цель – это 200 тысяч рублей в месяц. У кого такая цель? Вот прям вот я хочу в месяц получать 100-200 тысяч рублей. Есть такие люди? Есть такие люди? Ну, друзья, давайте честно будем смотреть. Если вы... Сегодня имеете доход 10 тысяч, тире, 50 тысяч рублей. Как выйти с такого дохода сразу же на уровень, скажем, миллионерши? Вот начать. Вот завтра проснулась или через месяц я стала сразу миллионершей. Да. Готовы ли вы к этому мышлением? Готовы ли вы к этому... Да, Евгения, приветствую, приветствую. Вот. Поэтому давайте вот все-таки поэтапно, да, поэтапно. Давайте мы с вами немножко пообщаемся. Вот меня интересует, например, если кто хочет высказаться, высказайтесь. Какой у вас доход сегодня? Неважно, там автоклуб, автоклус плюс, какой-то доход, либо своя основная работа. Вот в среднем месяц, что мы сегодня с вами имеем у аудитории? Можно спросить? Светлана, вот у тебя. Да. Какой у тебя доход ежемесячный? Ежемесячный Сегодня у меня 350 тысяч. Да. Какой у тебя ежемесячный в 100. доход в среднем? В среднем сто. Да. Еще куда а, можно да. поделиться? Кина, у, у тебя 150 в среднем каждый месяц. Хор хороший, хороший доход еще. 10, 20, 30, 50. 50. Вообще, какой доход? Вообще. О каком доходе идет речь сегодня? 50 тысяч в месяц доход. Еще какие, ребят, ну не стесняйтесь. Наталья, какой у вас средний доход? Ну, тоже, наверное, к стам. Ну, при, примерно, да, да, приблизительно, да. да. Примерно 200 в месяц. Бывает а, ну, больше, больше но ну, в среднем. Бывает еще какие, больше, ребят? Еще. У кого маленькие доходы совсем, у кого минус, ну, не стесняйтесь. Вы прям ну, минус, ну, какой ну, у, вас у меня два месяца назад минус так, Сейчас а, уже 50 погасили 50. частично или полностью? Ну, не важно, погасили. Погасили. Ну, не в автоклубе погасили. Нет. Да. Ну, и другие дела. Какие сегодня доходы? Меня. Почему я спрашиваю? Сейчас я вам объясню, почему я спрашиваю невозможно свой доход увеличить сразу в следующий месяц более чем в три раза ребята это иллюзия если я вам сейчас покажу схему и вы решите что вы по этой схеме в следующий месяц заработаете те деньги о которых идет речь это иллюзия поэтому если не хотите озвучивать свой доход запишите его и исходя из того, что у вас есть на сегодняшний день, мы с вами можем динамично увеличивать доход максимум в следующий месяц три раза. Ребята, если мы возьмем планку в 5-10 в раз выше, вы с этим не справитесь. Вы просто надломите свой организм и скажете, это не мое, мне это не подходит, у меня не получается. Просто потому, что изначально была завышена планка. Понятно? Поэтому схемы есть схемами. Знать мы их должны, но в то же время очень важно для себя решить, как, какой именно от меня будет результат в следующий месяц. И что я хочу для себя лично добиться в следующий месяц. Далее, рекомендации мои лично. Вот ту планку, которую мы сейчас с вами на следующий месяц поднимем, быстро, вместе, да? Ну, давайте в два раза увеличим свой доход. Нормально, не в три, а в два раза увеличим. Сегодня, например, 50 тысяч, значит, на следующий месяц можно 100 тысяч конкретно запланировать. И как это получить? Понятно? Вот, удержать 100 тысяч, два-три месяца, и потом уже из 100 тысяч увеличивать свою планку, на 200 тысяч. Вот так вот постепенно-постепенно, и мы с вами дойдем до миллионов результатов. Только так и по-другому никак. Причем, когда вы уходите на миллионный результат, вот у нас очень многие вышли на миллионный результат, э, ребят, это не означает, что они каждый месяц будут этот результат поддерживать. Потом идет какой-то откат вниз. Это по законам, по законам бизнеса. И тут нужно рассчитывать тоже, что ты этот миллион, может быть, на 3, на 5 месяцев должен прожить. То есть в среднем все равно получается 300, 200 тысяч в месяц. А раз в одновременно, возможно, даже получение миллиона. Понятно, я говорю? Да? Это не означает, что вы каждый месяц там будете такие деньги зарабатывать. Хотя, в принципе, теоретически и практически это возможно. То есть мы так устроены, что наша физика, она остается за нашим мозгом. Мозг идет быстрее, нам хочется, хочется, хочется, хочется, а физика не наработала. Поэтому, зная схемы, зная стратегии, зная как лучше, зная как выгоднее, мы все равно сравниваем себя с самим собой вчерашним. А не смотрим там на Иру, на Свету, на Ину, там еще у кого-то есть какие-то бывают. Э, ну, Такие вот прыжки скоростные, да, вдруг сегодня пришел человек. Вы знаете, я не удивлюсь, если вот Наталья Викторовна, вот которая сейчас пришла да, и рассказала про экскурсии, она на следующий месяц заработает миллион. Я вообще не удивлюсь даже. Знаете, почему? Энергетика. Энергетика накачана настолько, она готова к этим деньгам. У нее тело готово, оно прям кричит, я Человечный готова. Спал. Человек сюда да. начала да, Понимаете, Иначе, да? Считаю, а, а вы такие же? Вот лично я, вот посмотрела на нее и на себя, конкретно, действительно, мне надо вот по, по энергетике, по физике, то есть еще действительно нагонять свою энергетику. Вот, секреты. Я сейчас вам, конечно, рассказываю те секреты, о ко без которых вот эти деньги, которые заложены в автоклубе, у нас колоссальные деньги заложены. Колоссальные. Люди не могут их взять. И первое, напер наперво, да, первое, крепи свою энергетику. Но не приходят деньги вот на такое вот. Вот, ну не, ну не приходят они. Ну вот такие они капризные. На что приходят деньги? На хорошее настроение, на позитив, на любовь к себе, на физические упражнения, на правильное питание, на здоровье. И когда у тебя это все в комплексе, плюс туризм, плюс хороший сон и нормально ну как бы здравые отношения каким-то там уроком каким-то ошибкам каким-то негативным ситуациям да как вы к ним относитесь то есть вы преодолеваете себя и чем быстрее тем лучше и тем быстрее вы выходите на хороший доход понимаете у нас в клубе заложены обалденные выплаты и вот валерий данилович удивляется почему люди не берут Понимаете, Говорит, я удивляюсь, я дал людям все, ну все для них есть, но почему они не берут, почему они э, вот ходят вокруг, вокруг, вокруг и не могут их взять. И я тоже начала анализировать, то есть почему одни люди берут, а другие не берут. Хотя вот возможности одни и те же. То есть вот обратите внимание на себя и начинайте работать над собой в первую очередь. Дальше. <кх Koch> Какая еще тема, Какую? что я еще хочу вам сказать. Да, а, не, -то -то ваше... не понимают не понимают люди, за что автоклуб платит деньги. Нет никакого понимания вообще. Много-много-много-много, у нас уже мощная корпорация, огромная корпорация, столько различных направлений, человек смотрит-смотрит-смотрит-смотрит, смотрит, изучает-изучает-изучает смотрит, смотрит, смотрит, смотрит, и себя совершенно не видит. Почему? Потому что... За, за, за что, собственно говоря, нам платят. Но я могу сказать, что, например, если человек будет продвигать сегодня свой бизнес, э, вас водить в баню и экскурсии на, пр, ну, проводить с вами, да, естественно, она не планирует на автоклубе зарабатывать сегодня, она планирует заработать на клиентах, которые есть в автоклубе, продвигая свой бизнес. Это одна модель. Если у вас есть тоже, что предложить э, массе, э, допустим, автоклуба огромного количества людей вы тоже можете заявить о себе и в принципе это разрешено да? там я вот уникальная там, не знаю, балерина и могу ваших деток там обучить балету да? и для партнеров автофору будет скидка. Пожалуйста, можете заявлять о себе. Или я там уникальный массажист, пожалуйста, обращайтесь ко мне. То есть для партнеров автофору будет скидка. То есть, пожалуйста, на наших вечерах вы можете выходить, там, записались и рассказали о себе. Но основная масса у нас у -у -у. зарабатывает на партнерских программах. На партнерских программах. В том числе и те ребята, которые продвигают свой бизнес. Ну, например, Аталия Викторовна, да? То есть зачем Наталья Викторовна, вот мне интересно, вступила в VIP-программу. Вы, в принципе, могли бы зайти к нам как просто пользователь, как партнер, на 6 тысяч рублей. Вот мне просто интересно, почему выбрали VIP-программу. Наверное, не случайно. Я себя зонирую VIP. Ну, понятно. Да. Ну, вот что вы рассчитываете как VIP? Использовать эти льготы, которые имеют VIP. Только льготы? Не, ну и, конечно, здесь не только льготы, здесь и ну, вот лидерский. Там да, виски виски. конечно, я хочу сказать, подобное притягивает подобное. Да. Вот нужно главное это помнить, да. И когда мы вспоминаем, когда мы вспоминаем да, знаменитого потом. Наполеона Тиля, угу. да, нам да, что, да. что, если вспоминать, есть... да, Наталья, а, вот так, друзья, еще я раз а, я хотел повторить время. о том, что подобное притягивает подобное. Я не просто так появилась в автокопе угу. а, Юра меня пригласил просто так на вот годовое завершение, да, ну, на праздник на и. Праздник. Угу. Вот когда мы говорим о, деньг, о деньгах, вот есть очень знаменитый американский такой, он не только психолог, он миллионер, очень богатый человек, Наполеон Хилл. Он всегда говорил, для того, чтобы стать миллионером, нужно думать как миллионер. Для того, чтобы быть миллионером, надо себя ощущать. Поэтому вот эту идею я увидела в автоклубе. Эту мысль провели через весь праздник в Москве. И я увидела настолько успешных, самодостаточных, сильных людей, что я сказала, это мое. Ну здорово, ну хорошо, но 50 тысяч все равно мое. Это же не просто так вот от балды, да, вы раз свободно вас лежали, некуда деть, и вы в автобус погнали. Мне, конечно, не от балды. Ну, все-таки... Вот здесь, говорю, много, у меня, конечно, тоже заработать. Все, заработать. Благодарю. Благодарю, присаживайтесь. Вот это самое главное, ребята. Если вы хотите деньги, нужно вложить деньги. 50 тысяч – это тот минимальный вход, когда мы начинаем большой, серьезный бизнес. Вот правильно вы ответили. И у вас тоже есть огромный потенциал, в принципе, на следующий месяц получить миллион. Может быть, даже и быстрее. В принципе, получить миллион, теоретически, ребят, нужен всего лишь один день. Даже не месяц, даже не два, даже не полгода. То есть у меня, когда ребята смотрят на эту простую схему и говорят, так это же так просто, так легко, это же можно за один день сделать. Я говорю, да, можно, но почему мы не делаем? Потому что люди очень долго думают. То есть тех людей, которых мы приглашаем, они очень долго думают. У них уходит по полгода, на год, чтобы принять решение отдать 50 тысяч в бизнес, либо не отдать. Вот. И тут начинается наш стопор. Ну, Давайте все-таки будем иметь в виду, что если мы приглашаем людей в VIP, и мы хотим видеть их VIP-партнерами, значит мы все-таки аргументируем, зачем ему VIP, он говорит о своих целях, он э, планирует, и тогда мы его VIP приглашаем. Ребят, если он не говорит о своих целях, о своих планах, о том, что у него болит, что ему хочется, ну зачем ему VIP? То есть не надо никого VIP насильно тащить. Это эксклюзивная программа, куда заходит каждый десятый. Один из десяти только заходит в ВИП осознанно. Либо человек растет в клубе вместе с нами. И, в принципе, для того, чтобы начать стартовать, что-то для себя, ну, как бы, отношение к клубу, да, то есть у нас погружение в клуб такой вот идет, ну, можно с тысячи рублей начать. В принципе. В принципе, можно с тысячи рублей начать. Ну, давайте подумаем, нужны ли вам те люди, которые заходят на тысячу рублей. Вы знаете... Лично меня сегодня интересуют люди, которые будут заходить на тысячу рублей, если это будет массовый заход. Ну, например, я прихожу к директору какого-то заведения и говорю, слушай, есть такая программка, вот конкретно ты сейчас для своих сотрудников карточки на тысячу рублей продаешь, здесь с каждой карточки ты имеешь 250 рублей, и плюс люди начинают покупать, и ты еще будешь получать пассивный доход от их покупок. Как тебе такая идея? Понимаете? Получается, что интересно, он сразу зарабатывает хорошую сумму, если это большая клиентская база, у него наработана. Но мы, естественно, получаем пассив, потому что наша цель выйти на пассивный доход и от разных от разных покупок зарабатывать деньги. В таком случае меня эта карточка на тысячу рублей интересует, если это оптовые продажи. Если это разовые продажи, я что-то приглашаю в бизнес, и мне нужен серьезный партнер. Я тысячу рублей бы не рассматривала минимум 6 тысяч рублей почему потому что если человек хочет посмотреть действительно ли у нас все так серьезно как мы об этом говорим попробовать интернет-магазин попробовать наземный магазин ребята у меня вот есть своя карточка либо на 6 либо золотая я веду партнера и мы с ним вместе тестируем и покупаем на мою карточку и тогда моя задача вовлечь человека минимум на 6 тысяч рублей понимаете Потому что протестировать, насколько хороший автоклуб, не нужно платить тысячу рублей и получать вот эту карточку. Это, это для тех клиентов, которым, ну, в принципе, заработок сегодня не интересен, либо они не рассматривают себя в заработке на рекламе. Да? То есть надо понимать четко, чем мы с вами занимаемся. Мы рекламируем новый стиль жизни здоровы, богаты, когда мы концентрируемся в единое целое и создаем такой вот эгрегор друг для друга, подпитываем. А есть люди, но они не, не наши. Они проходят стороной и никогда не будут нашими. Ну вот пусть им там директора каких-то заведений продают клиентские карточки и они начинают просто экономить. И может быть какой-то какой процент из них потом станет нашим партнером. В основном интересно, большинству сегодня, вот эта вот партнерская карточка на 6 тысяч рублей, когда э, человек обучается давать информацию, грамотно давать информацию. Где он обучается давать грамотную информацию? Естественно, на школах, на тренингах, э, в офисе, ну либо на вебинаре, потому что нужно научиться еще грамотно передавать информацию. Надо понимать, что вот именно за, грамотное, э, за грамотную передачу информации и за вовлечение новых людей, нам сегодня платят 95%. Ребят, вот вы это поймите, за что нам платят деньги? За вовлечение новых людей. Ты говоришь, так что я должен своих друзей приглашать в клуб, я должен на них наживаться? Да? То есть вот... Вот прямо очень такое мнение вот прямо уходит, как это я там на своих друзьях буду наживаться. Ну, во-первых, я скажу, что я на своих друзьях не наживаюсь, а я даю им возможность зарабатывать вместе со мной, да, и вместе со мной продвигаться к счастливому светлому будущему и строить свое будущее. Поэтому ничего здесь такого нет, если вы их пригласите и рассказываете им о такой возможности. Дальше. Дальше. Пригласили вы человека на шесть тысяч рублей? Вы, пожалуйста, спросите, он хочет зарабатывать. Либо он пришел сюда экономить и осматриваться а тут полгода. И если человек говорит, да, действительно, я хочу зарабатывать по этой карточке, ребят, все усилие на человека, чтобы он как можно быстрее заработал свою десять тысяч рублей. Вот как можно быстрее, за день, за два, за неделю максимум. Не растягивайте удовольствие на полгода. Это скорость. Скорость – это ваши деньги. Почему вы должны думать не о своих 10 тысячах рублях, которые мы получаем в первой парковке, а его? Потому что как только у вас человек, ваш личный человек, начинает возвращать свои деньги, бизнес у него самоокупается, это вообще мизерное количество на бизнес денег, у вас появляется преданный партнер. Понимаете? Иногда этот преданный партнер начинает таких людей приглашать в клуб, просто мы дивы даемся. А если мы его пригласили, о нем забыли, он там где-то барахтается, никому не нужен, что мы получаем? Негатив. Негатив получаем. Поэтому, если вы человека приглашаете, будьте готовы его сопровождать.